Привет! Сегодня каждый человек в современном мире сталкивается с очень большим потоком информации, и эту информацию нужно как-то перерабатывать, фильтровать. Люди все чаще стали задумываться о том, а сколько времени не тратит на потребление информации, и на то, сколько времени нужно, чтобы из всего этого потока выделить только то, что полезно и действительно интересно. В этом видео мы поговорим об информационной перегруженности и о том, что нужно учитывать в связи с этим в маркетинговой деятельности, ну, в частности в контент-маркетинге. На самом деле очень многие проблему избытка информации недооценивают. И вот об этом мы поговорим в этом видео. Как я уже сказала, сегодня информации очень много и потребление информации занимает время. Кроме того, нужно понимать, что ресурсы самого человека относительно потребления информации, они тоже ограничены. Вот в связи с этим можно сказать, что акценты сместились все-таки больше в сторону времени, а точнее каждый человек как бы ставит перед собой задачу, как я могу из всего этого информационного потока выделить только то, что мне действительно полезно и интересно, причем выделить это максимально быстро и с минимальными затратами времени. Почему? Потому что ресурсы. Время времени ограничен, а потребление информации перегружает головной мозг человека. Вот что в связи с этим должен учитывать маркетинг. Но первое это то, что потреблять информацию без разбора, но ну, относительно без разбора. Человек будет только в одном случае, когда он смотрит или потребляет развлекательный какой-то легкий контент. Вот в этом случае это возможно. Понятно, что вкусы и критерии у всех разные, но вот когда человек смотрит что-то развлекательное, легкое, он перейдёт и можно сказать, что он отдыхает. Во всех других случаях будет работать избирательность, и за внимание придется все-таки конкурировать. Не прокатит больше контент с водой, будь то мастер-класс, на котором, допустим, спикер льет воду, либо это длинная статья, где идет сплошной текст, там нету структуры, там нету подзаголовков, никто не будет читать на всякий случай, а вдруг здесь есть что-то интересное, человека нужно чем-то зацепить. Дальше, если вот остановиться на чатах, то есть сообществах в чатах, либо на телеграм-каналах, это тоже некий информационный поток. И вот если рассмотреть, допустим, здесь иногда встречается какая-то полезная информация, но нужно понимать, что подписчик не будет долго ждать, когда вот среди, допустим, какого-то неинтересного, пустого контента появится действительно что-то ценное. Если перевес будет в сторону бесполезного и неинтересного, то подписчики будут отписываться, даже в жертвуя каким-то полезным контентом, который они могут потерять. Кроме того, нужно понимать, что вот такие вот чаты, они иногда засоряют память смартфонов и потом еще нужно тратить время чтобы удалять вот эти ненужные фотографии ненужные видео то есть удалять вот этот контент если говорить об онлайн марафонах мастер-классах то сейчас реалии таковы, что человек может не посмотреть интересный для него мастер-класс по одной простой причине. У него на это не было времени. От многих знакомых слышу обратную связь, что они отдают предпочтение смотреть вот такой контент в записи. Но, во-первых, можно выбрать удобное время, когда посмотреть. А, во-вторых, можно пропускать вот эти вот все организационные моменты, когда вначале начинается знакомство, проверка связи, начинают объяснять правила, как будет проходить этот марафон, либо мастер-класс и так далее тоже обратила внимание что некоторые компании когда выкладывают видео своих вебинаров они это видео обрабатывают и удаляют вот такие ненужные моменты и оставляют только концентрат Доступ к таким записям может быть ограничен например запись доступна всего лишь четыре дня но это все равно намного удобнее и это все равно больше отвечает вот реалиям современного мира еще есть такой момент, что многие а, используют такую функцию, вот если спикер говорит, рассказывает интересно, но у него вот подача информации он говорит очень медленно, многие ставят видео на ускоренный режим воспроизведений. и это тоже очень сильно помогает и экономит время. Какая проблема с онлайн-конференциями? Онлайн-конференция, как правило, предполагает целый блок докладов. А это значит, что на вот такое мероприятие нужно выделить очень много времени. Даже если я просмотрела программу и понимаю, что меня интересуют только три вот этих доклада, все равно это значит, что я должна где-то найти два а то и 3 часа своего времени. А с учетом того, что онлайн-конференции, как правило, проводятся в рабочее время, то, соответственно, это не всегда возможно. Редактор и опять же, если э, на онлайн-конференции принимает участие какой-то неизвестный спикер, здесь нет гарантии, что это будет полезный и качественный контент. И очень многие по этой причине не покупают записи онлайн-конференции. Почему это? Потому что это значит, что вот этот вот объем информации его придется переработать, и вполне возможно, что человек потом придет к выводу, что он вот это как-то просмотрел, и получается, что вот там вот столько полезно, полезного контента, а все остальное, то есть основная масса, это что-то бесполезное и нужная поэтому покупать кота в мешке никто не хочет дальше и вообще сейчас очень тяжело работают вот такие акции когда предлагают например купите вебинар и получите запись еще к трем другим доступ к записи еще к трем другим вебинарам бесплатно многие уже на это купились то есть покупаешь вот такой вебинар получаешь доступ и потом понимаешь что посмотреть вот эти вебинары у тебя просто нет времени Теперь поговорим про видео контент, есть ли ролик? более 15 минут, то хорошо использовать тайм-код. В этом случае человек видит не просто название, но он также видит э, структуру информации и может сразу перейти к той части, которая его интересует. Кстати, с большой вероятностью, если он посмотрит часть ролика и ему понравится, он вполне возможно потом посмотрит видеоролик целиком. Не делать этого могут себе позволить только известные блогеры, которые уже хорошо завоевали свою целевую аудиторию. Во всех остальных случаях за внимание придется конкурировать. Теперь дальше поговорим еще о новостях. Сейчас новости это такой вот очень хороший и мощный информационный поток. К сожалению, не всегда новости позитивные и хорошие. То есть если постоянно с этим взаимодействовать, это приводит там каким-то тревожностям, расстройствам. Очень многие психологи советуют ограничивать себя вот от этого потока информации. И люди на самом деле так и делают. Очень многие сейчас говорят о таком информационном детоксе, когда, например, смартфон на выходные становится просто телефоном. То есть мы не заходим в интернет, мы не читаем новости ничего не смотрим. И что это для маркетинга? Для маркетинга это то, что вот на какое-то время этот человек, этот пользователь становится недоступным через соцсети. И это тоже нужно учитывать. Многие еще отдельно хочу остановиться на визуальных образах. Картинка может стоить тысячу слов. Вот если удалось найти какое-то удачное изображение, которое четко передает смысл, это попадание в десятку, потому что любая картинка будет считываться быстрее. Вот посмотрел на нее и сразу все понятно. На текст нужно в любом случае больше времени. Поэтому вот это тоже то, что можно использовать. Если делать общий вывод то информационный перегруз будет приводить к тому, что поведение людей, клиентов, пользователей вот, будет меняться, и они будут становиться все более требовательными, все более избирательными, и фильтры на информационные потоки будут становиться все более жесткими. Задача маркетинга будет сводиться к тому, чтобы эти фильтры обходить. Как нужно отдельно вот заморачиваться и продумывать свои коммуникации с точки зрения того, чтобы эти коммуникации были простые. Как сделать так, чтобы человек, затрачивая минимальные усилия, и очень быстро смог понять, что мы хотим ему сказать, максимально быстро и легко дошел до сути. Вот тогда э, получится э, быть конкурентным с точки зрения подачи контента. Сейчас будет контент э, конкурентным только тот, который без воды, где все четко, по сути, кратко, то есть вот где дается э, именно концентрат. Я очень старалась в этом видео очень кратко, четко, по сути, изложить все мои идеи и все мои рекомендации. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал,